Волк там окопался. Волк, ты что там окопался? Блин, сигнал не могу найти. Как обычно ты. Сейчас какую-нибудь шлепин-дроссину запишем. Да тебя были замученные тифровки уже. Давай снаряд, осколок от снаряда. Опа-па. Да ну найдёшь. Чего? Да ну не может быть. Ну? Полтинник, двадцать четвёртый. Иди сюда, иди сюда. Быстро. Смотри, смотри, полтинник. Полтинник, блин, меня полтинник, полтинник, полтинник, полтинник, полтинник. Да Представляешь, выскочил. Полтинник, я говорю, сверху подожди. прям вообще сигнал. А были пробки, главное, идут, идут пробки. Да Слушай, ладно. Слушай, смотри, подожди, подожди. Ты такое находил когда-нибудь? Да находил я, был у меня полтинник один, тоже 24 -го года, кстати. Смотри. Слушай, смотри, крынка какая-то, что ли, непонятно. Господи, у меня как назло еще и камера отключается постоянно. Уже потому что под конец вечера, под конец дня, господи, я заговариваюсь. Закат, солнце. Это же эмоции какие-то. Садится уже. Ты смотри, ой идет. Смотри. Вот, я тебя... Да неужели в кое-то веки нам портал? ну нафиг смотри. Смотри, это вообще зеленоватая какая-то. смысле, смысленно. Ну нафиг, серебро идет. Серебро. Блин, так ты, может нам да Крымку это... саму выкопать? Да блин, мне ее не вытащить никак, она блин, большая. Ну так ты подкопни ее. Да блин, мне жалко, а вдруг там еще монеты? Тут живут полтинник, вот здесь я вытащил. А что, его. монеты крынку... Вот, раз... смотри, смотри, смотри, смотри. Подкопни, э, подкопни черная. со стороны, может там красивый сосуд да, какой-нибудь. я боюсь его расколоть, здесь он целый. Да ладно. Блин, я не буду нифига я сейчас его колону, а здесь быть. 20 копеек, 25-го года. А, 25-й год? Да. Вот, смотри, она целая идет, смотри. Целая, целая, целая, целая, походу, что ли. Она еще и что, она... обливная, что ли? Я не знаю, у нас, короче, всегда попадались все разбитые эти клинки. Я всегда мечтал что их найти. Они все пустые, зараза. А этот, смотри, тут сверху, сверху У меня руки, смотри, сверху да сверху. Трясутся сверху. руки. Опа, смотри, Голос. это вообще прям блестит. <Слыш erste> да, да ладно, так это все пол. серебро, что ли? Да, вот смотри, рубль, главное, выскочил редкий, причем 22-й год И за ним вот полтинник и вот мелочь какая-то идет какой он огромный Смотри, смотри, смотри, смотри, смотри, блин Смотри, смотри, смотри иди сюда, смотри Ё-моё, идут, идут, ты прикинь, идут, идут Охренеть иду. Вок, да выпускаешь Смотри, смотри это вообще черная какая-то На Смотри, сохран какой, блин, вообще Посмотри, а посмотри, посмотри, посмотри, посмотри, а. Это что? Тоже. Сколько? Слушай, у, у меня слов нет. 23 год, смотри. Смотри, а, опа, блин, сразу смотри, как залипуха, залипуха. Я сейчас сфоткать хочу. Что ты хочешь? Всегда... Полтинник, полтинник, полтинник. Я всегда хотела такое полтинник. сфоткать. Ладно, потом из нарезки выберу и стоп-кадр сделаю. Ну, как смотрите, как они красиво там да лежат. Вон, смотри, вон, вон, вон, вон, смотри, прикинь. Рыжи там просто навалом. Целая, целая крынка погоду. Да, ну не верится. Целый день ходили, бродили по этому лесу. Здесь только пробки какие-то, я не знаю, какая-то ж Вообще попадаются эти осколки от снаряда шрапные шарапнель. И вообще уже собирались уходить Да потому Сигнал. что мы уже устали, как собаки. У нас все покончалось. Все энергетики, все сникерсы Слушай, покончались. Это... Он... Ну-ка меня это маленько. Чего? Уколи, может, у меня это сниться. Ущипнуть? Да, сниться. Так я, я давайте усы повыдираю. Да, ну, больно, ты ты Проснулся зато. У нас все уже покончалось. Сколько времени-то сейчас, волк? Уже вечер такой конкретный. Часов 6, наверное, да? Да, Саня, тоже. Мы утра как... сегодня копаем. Жарко. У нас уже Слушай. кончились все энергетики, все Марс и Смотри, идут, смотри идут, прикинь. Вот а все орехи. 24-25. Собирались год. уходить, ребята. Мы собирались уходить, волк. Ты уже, ты что мне сказал? Все, по... несколько сигналов последних. Блин, еще звучит и звучит, прикинь. Все, остаемся здесь. Да. смотри. <звы> Так там еще что ли? Еще, еще, еще. Или говорю. это реакция на то, что вы говорите? Не-не-не-не, вон звучит вон. смотри, видишь, здесь ничего нету. Видишь? Да. Вообще звук нет. А здесь смотри. Слышишь, Слышали? звук? А, Нифига почему? себе, он, блин, заливается. Спин работает. Да, смотри. о. о. Нет, здесь вот ничего нету, реально вообще. А ничего как так он не видит рядом? Нет. А, нет. Вот здесь четко смотри. Смотри, ну-ка. Ну-ка. Да ладно, неужели еще вот, серебро? Вот, вот, еще вот, серебро! Вот. Да ладно, как он на него сигналит. Представляете? Мари, Мари, Мари, Мари, Мари еще. Мари, Мари, да, да, видишь, да, да, да. видишь, смотри, все блестит. Да. Сушит целая крынка вообще. Точно, Мария. точно. А, а что за пин это? Это что за пин, волк? Это, это китайский. Китайский? Да. Монеты вообще не заканчиваются. Блин, еще выскочил. Смотри, еще два полтинника. Так, давай заканчивай снимать уже, волчить, Хорош уже. Товарищ майор не дремлет. Ты там руки не стер? Блин, уже у меня пальцы заболяли. Да ладно. Волк. А что Что мы будем на это? Как мы будем это праздновать, а? Как как? Неделю на работу не пойду. Неделю. Так мало. Мала, я не согласна, неделя. А, так, так, так, так. Волк, ты их так сломаешь. Да ну, Начк, идет во. Ого. Ого. Волк, вставай, будильник звонил, на коп пора, волчонок. Волк, на коп пора копать гривенники серебряные, монеты екатерининские, барабаны, серебришка, золотишко заждалось, древнятинка. Волк, блин, я тебе твою шляпу сейчас срывать буду. Ну-ка, подъем. Да что такое? Куда? Чего куда? Будильник-то уже давно звонил. Как? Уж час как проспал. А? Я смотрю, тебе сны хорошие снились. Какие сны? Я сейчас такое видел. Как а? ты мог что-то видеть, Блин. если ты спал? Неужели это был сон? Блин, такие монеты, такое количество покапывал этими руками, неужели это был сон, усы были во сне, ты вчера их брел, погоди-ка, а что это за звук, ты слышишь этот звук,